Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 23 августа и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с начала торгов текущего дня снижается, подошли к уровню поддержки на отметке 1.1554 в том случае, если евро-доллар сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления нисходящей тенденции с целью снижения до 1,1260 что может послужить а, достаточно интересной точкой для входа. Но на текущий момент пока данный сценарий не подтвержден, пока мы только а, торгуемся вблизи данного уровня и пока от него отбиваемся. По другим валютным парам несколько иная ситуация, мы о ней сейчас поговорим. А пара британский фунт, американский доллар. Ситуация аналогична, тенденция восходящая на текущий момент сохраняется, не можем пока преодолеть область минимальных значений вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован по минимуму на уровне 128.67. Если данной паре удастся закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления снижения с целью до 127.79 и, соответственно, среднесрочной цель 126.60. По паре американский доллар-канадский доллар тенденция нисходящая на текущем также сохраняется. Цели по снижению это движение в области 129.49 ближайший разворотный уровень, то есть после которого мы сможем вновь рассматривать покупку находится в области максимальных значений, которые были зафиксированы по уровню 13055 по паре американский доллар японская и иена ситуация несколько иная сегодня с утра мы уже смогли закрепиться выше максимум которые были зафиксированы 21 и 22 августа это область максимальной значений на уровне 161 и на текущий момент открываются предпосылки на возобновление роста с целями до 1175 и 11230 соответственно а на текущий момент интересной точки для присоединения по данной валютной паре на мой взгляд является это это вход при ретесте уровня, то есть снижение к области максимальной значения вчерашнего дня. В этом случае разумный стоп-лосс устанавливать на минимальное значение, которое было зафиксировано в данной формации. Это область минимума 21 августа, то есть убирать за 109.76. По паре австралийский доллар и американский доллар примерно такая же картина. Мы вновь переходим в фазу нисходящего движения по австралийцу. На текущий момент ушли уже достаточно далеко от области максимальных значений, поэтому здесь наиболее оптимально с точки зрения риска, соотношения риск прибыли будет в являться вход при ретесте также уровня а, минимальной значения вчерашнего дня, то есть в том случае, если цена а, скорректируется в область 73.28, то отсюда уже рассматривать присоединение на продажу с целью до 71.95. На мой взгляд, эта ситуация будет наиболее интересной. А по паре евро пока здесь ничего не меняется, общая тенденция сохраняется восходящая. Цель роста – это уход выше а, области 90.04 и далее движение по направлению на 90.38. А, Пробитие минимальной значения 21 августа, откроет предпосылкой на продолжение снижения уже в области 88.93. Золото сегодня уже торгуется вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, точнее, они уже даже его пробили, но по золоту я бы рассматривал более важные минимальные значения 21 августа. И в том случае, если цена уходит ниже данного уровня, это цена 1187, то после пробития и закрепления за этим уровнем рассматривать вновь присоединение на продажу по золоту с целями снижения до 1160. По нефти марки Brentonets восходящие продолжаются. Также вчерашние данные по запасам нефти дали импульс восходящий по данному активу. То есть все сохраняется в рамках того часового таймфрейма, который и мы ранее обсуждали. Торгуемся в области максимальной значения 7 августа. Также преодолели максимум 14 августа, что может нас переводить в среднесрочный перспектив перспективе вновь фазу восходящего движения по данному активу и с целями роста до 77.55. На мой взгляд, покупки здесь будут целесообразны, но здесь необходимо дождаться коррекции и входить уже по более интересным ценам. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. цели роста – это ближайшая цель уход выше области 12443, далее движение на 12755. Ближайший разворотный уровень отмечаем в области минимальных значений, которые были зафиксированы 21. 1 августа по цене 12 285. Ну и биткоин скорректировался от максимальных значений, которые вчера были сформированы по цене 6833, пока не ушли ниже области 6190, что на текущий момент не отменяет восходящий сценарий, а пока сохраняет тенденцию восходящую, по крайней мере в рамках часового таймфрейма по данному активу. Поэтому покупки здесь пока остаются в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 6192 доллара за один биткоин, Ну а уход ниже данного уровня откроет предпосылки на продолжение снижения по первой криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк. Если есть вопросы, то писайте в комментариях и подписываться обязательно на наш YouTube канал. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.